Здравствуйте. В эфире шкалу студии Киристобль и время для лунных вешек или лунного гороскопа на период 16 июля по 1 августа 2021 года. Лето в разгаре, сезон отпусков, отдыха и путешествий. Несмотря на пандемию, катаклизмы, перепады температуры, люди едут отдыхать. Одни отправляются за границу, другие едут на курорты и в отели на Черноморское побережье, а третьи отдыхают у себя на даче. И несмотря от места вашего отдыха, желательно помнить о мерах безопасности во время эпидемии COVID, а также желательно в такую жару соблюдать питьевой режим. Не злоупотребляйте плотной едой, жареным, жирным и соленым. И также следует воздержаться от спиртного в обильном возлиянии. И при поездке к месту отдыха возьмите с собой небольшую аптечку. И при путешествии за границу или на курорт оформите страховку. В такую жару внимание у многих рассеяно. Многие страдают бессонницей, недосыпом, у многих хроническая усталость. Все эти факторы рассеивают внимание и осторожность. Не садитесь за руль, если плохо себя чувствуете, особенно если путешествуете на своем автомобиле. Давайте себе время в пути на отдых и сделайте небольшую гимнастику, чтобы снять усталость плечевого пояса и спины. Пока еще сохраняется повышенная аварийность на дорогах и соблюдайте осторожность с огнем в доме и на природе. Не разжигайте костры и будьте осторожны с огнем в лесу и на природе. Также, пока будут поломки гаджета, не оставляйте телефоны на зарядке без присмотра. Высокая вероятность сгорания. Особенно не оставляйте телефоны на зарядке на ночь рядом с собой или в другой комнате. Также при оформлении документов на покупку недвижимости или бытовых приборов, автомобилей, будьте внимательны и проверяйте все документы буквально каждую букву и цифру, так как внимание в такую жару рассеяно у большинства людей. Высока конфликтность, раздражение и агрессивность. Уделите внимание нервной системе, следите за давлением и за сердечно-сосудистой системой. СФЕРА ЗДОРОВЬЯ Не нагружайте себя силовыми упражнениями, не бегайте долго и много под палящим солнцем, займитесь йогом, пилатес или дыхательными практиками. Для укрепления работы сердца пейте отвары шиповника, боярышника ешьте абрикосы сливы и ягоды красного цвета хорошо пить пустырник, валерьянку и сборы для почек чтобы разгрузить организм почки сердце сосуды от избытка воды и снять отечность также хорошо пить травяные чаи или сборы листьев смородины малины клубники вишни черешни крыжовник также можно насушить эти листья и пить их зимой. Сфера любви. Несмотря на занятость, усталость, всегда находите время на заботу о своих близких. Уделите внимание маленьким детям, несмотря на жару, они энергичны и шустры. Пик солнцепека не посещайте с детьми пляжи, обязательно пользуйтесь солнцезащитными кремами, и носите очки и головные уборы вечера проводите по возможности в тенистом и прохладном месте лето не только время отдыха от работы с близкими и родными но и время когда можно уделить друг другу больше внимания проявите заботу улыбнитесь и скажите любимым о том как они вам дороги сфера денег луна идет в рост в это время хорошо часть денег оставить на карте или в заначке. После отпуска они вам помогут дожить до зарплаты. Но в то же время это благодатное время для проведения обрядов на привлечение денег, построения порталов и соборной молитвы о достатке и благополучии. Уделите этим действиям пару часов. Позаботьтесь о своем будущем. Соборная молитва или действие в поле мастеров это великая сила. Намерение людей, родных и единомышленников помогает и укрепляет желание каждого человека, помогает им сбыться легко и скоро. 17 июля. День творчества. Можно подумать о своих планах, о том уровне жизни, к которому вы стремитесь. Хорошо посмотреть мотивационные фильмы и пообщаться с издомышленниками 20 июля самый мощный лунный день привлекающий деньги и благополучие в этот день в школе-студии пройдет практика с глубоким погружением в план созидания творческих идей использование личных талантов для новых планов привлекающих деньги подписывайтесь на канал telegram там будет более подробная информация также все участники смогут принять в практике участие оплата вклад ментальный энергетический и творческий без дополнительной оплаты в этот период правит первый аркан таро маг время творчества возможности проявить свои лидерские качества и раскрыть своего умственный речевой створ а также время научиться управлять внутренним потенциалом и развить свою силу мага, научиться управлением своих внутренних и внешними процессами. Именно этим мы и будем заниматься в совместной денежной практике. 24 июля ⁇ полнолуние ⁇ время очищения и аскезы. Могут сниться кошмары и дурные сны. После таких сновидений вы чувствуете себя разбитым, сновидения поднимают глубинные страхи и они начинают разрушать ваши планы. Обязательно по утрам после таких сновидений принимайте душ, желательно контрастный, и омывайте холодной водой линии расцеты на обеих руках. Пейте намоленную и наговоренную воду и умойтесь этой водой. Умывайтесь тыльной стороной левой ладони трижды против часовой стрелки. 28 июля – день Меркурия. Убывающая луна. Избегайте спешки и торопливости. Уделите время своим планам. Посмотрите список желаний и идей и подумайте, как их улучшить. Возможно, следует внести изменения и подкорректировать. 30 и 31 июля – день Сатурна. Проведите чистку своего жилья. Можно поменять и перестирать постельное белье. Все тщательно пропылесосить. И навести порядок в шкафах, на полках с обувью и в книжных шкафах. А также перебрать и перевести ревизию в холодильнике и на полках с продуктами на кухне. Также можно в этот день помыть окна, зеркала, почистить сантехнику в ванной комнате душевой. Подписывайтесь на социальные сети и телеграм-канал, чтобы не пропустить новости. Помните, что посеешь, что и пожнешь. Делитесь информацией, она полезна вам и также будет полезна многим другим людям. Проявите заботу о тех, кто дорог вам поделитесь с ними этой информацией и придет время кто-то проявит заботу о вас и помощь придет в самый нелегкий момент жизни как часто это бывает пишите комментарии задавайте вопрос на этом я с вами прощаюсь хороших дней и до новых встреч в эфире